Тут хочется еще раз помнить широко рекламируемый шведский путь. Если мы посмотрим количество погибших на миллион человек, то увидим, что на сегодняшний день в Швеции умерло в два раза больше людей, чем в Израиле. А если мы еще вспомним, что плотность населения в шведских городах в 10, а то и в 20 раз меньше, чем в израильских, то сами понимаете, в какие бы жертвы обошлась эпидемия в Израиле, если бы наше правительство вело себя так же, как шведское. Да и чего скрывать, народ наш далеко не шведы по дисциплине. И еврейская и арабская молодежь ведет себя совершенно безалаберно. И точно так же безалаберно ведут себя многие религиозные евреи. И при всей этой скученности и при всех этих проблемах наша статистика в два раза лучше шведской. То что не надо мне больше рассказывать про шведскую модель. Они могли бы спасти в несколько раз больше людей, если бы поменьше выпендривались со своей псевдосвободой. И насчет свободы, как там ни крути, а лучше всех с коронавирусом справляются китайцы, они уже даже начали брать тесты на коронавирус из анального отверстия, так как считают, что такие тесты более точные. Я себе не представляю, можно ли в Израиле или России заставить людей пихать тампоны в задницу ради повышения точности анализа, но вот в Китае оказывается можно. Впрочем, и остальные восточноазиатские страны справляются с вирусом явно лучше европейцев – традиции ношения масок у них отработана уже давно, да и народы явно более дисциплинированы.